Здравствуйте! Это видео о том, как восстановить из внешнего жесткого диска файлы, используя SS Data Recovery Wizard. Причины утери файлов могут быть самыми разными: как случайное удаление файла или папки, так и форматирование диска, деятельность фирусов или сбой. Для этого открываем наш внешний жесткий диск и удаляем из него файлы. Пускай это будут какие-то документы. Чтобы восстановить утерянные с внешнего жесткого диска файлы с помощью SEOs Data Recovery Wizard, запускаем программу и отмечаем тип файлов. Вперед! Выбираем диск, из которого предполагается восстановление файлов, в нашем случае это диск E. Найти. Ожидаем окончания сканирования. После окончания сканирования внешнего жесткого диска, SEOs Data Recovery Wizard предлагает восстановить большее количество файлов, просканировав его глубже. Но сначала рассмотрим папки, которые программа восстановила в результате обычного сканирования диска. Как видим, в результате сканирования диска программой были обнаружены наши удаленные файлы. Кликнув на одном из файлов дважды, его можно просмотреть, прежде чем восстанавливать. Чтобы восстановить нужные файлы, мы выделяем их в окне программы и кликаем «Восстановить». Выбираем предварительно подготовленную для сохранения файлов папку и нажимаем «Сохранить». Программа сама открыла папку с восстановленными файлами. Файлы восстановлены. Стоит отметить, что столь высокий процент восстановленных файлов в данном случае обусловлен тем, что мы приступили к восстановлению сразу же после их удаления. Чтобы оценить SEOs Data Recovery Wizard, мы сравнили ее с Hetman Partition Recovery. Программы имеют много общего, простой интерфейс, два типа анализа, есть функция предварительного просмотра восстанавливаемых файлов. Но среди преимуществ Hetman Partition Recovery нужно отметить более качественный алгоритм быстрого сканирования, функцию предварительного просмотра, которая поддерживает предварительное воспроизведение файлов аудио и видеоформата, больше методов сохранения восстанавливаемых файлов. Это и возможность записи прямо на CD-DVD, возможность выгрузить данные по FTP или создание виртуального ISO-образа данных. Также в Hetman Partition Recovery реализованы функции создания виртуального образа диска, из которого в дальнейшем возможно осуществлять восстановление файлов, а также возможность восстановления данных виртуальных машин. В тестируемой нами версии SS Data Recovery Wizard таких функций нет. Если у вас есть своя точка зрения об описанных программах для восстановления данных, пишите в комментариях. На этом все, спасибо за внимание, надеюсь данное видео будет полезным для вас. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.